Приветствую, друзья, всех на канале Пустая Оля. 30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. 30 января – окончание январских праздников. А еще это считается День Мороза и Снегурки. Ведь у этих добрых персонажей должен быть свой профессиональный праздник. Ежегодно в России множество Деда Морозов и Снегурочек Дарят детям радость и тепло, а также долгожданные подарки. Все новогодние утренники, фестивали, праздники не могут обойтись без Деда Мороза и снегурочки. 30 января в народе принято рассказывать сказки про Деда Мороза и снегурочку. Ведь эти два персонажа наделены и добротой, и радостью, и волшебством. Легенды утверждают, что они существовали на самом деле. По поверью, много веков назад жил Бог Мороз. Славяне называли его зимним воплощением Бога Велеса. У него была жена, которую звали Снежной Царицей. Растили они дочь красавицу по имени Снегурочка. Поэтому День Мороза и Снегурки – это праздник благоземного Велеса, приносящего над землю снег и холод, а также дарующего зародыши, богатства, приплода и урожая. Покровителем всех зимних занятий, проходящих вне дома, также является Мороз и Снегурка. Дед Мороз и Снегурочка ⁇ это волшебная новогодняя сказка, полная добра, уюта, тепла, традиционной празднично-новогодней атмосферы. В их честь ежегодно 30 января проходит праздник. Также праздник этот является символическим прощанием с середины зимы, январскими каникулами, праздниками и началом ожидания нового периода — масленицы. Спасибо всем за просмотр. Поздравляем Деда Мороза и Снегурочку с их профессиональным праздником. А вам, друзья, я желаю много сердца тепла, чтобы жизнь была с вами бесконечно мила чтобы всем, что не загадали, всегда сбывалось, чтобы только хорошее с вами случалось. Спасибо.